Согласно статистике, только небольшой процент из вас, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вы еще не подписаны и вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку подписки. Это поощряет алгоритм YouTube продвигать больше нашего контента о психическом здоровье большему количеству людей. Здорово, зрители психфака Немиркин. Добро пожаловать обратно в новое видео. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы нам оказали. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь давайте начнем. Что вы делаете, когда чувствуете беспокойство? Замечали ли вы, что испытывая стресс, вы переходите к своей любимой комфортной еде? Еда играет такую большую роль в вашей повседневной жизни – от биофизического развития до социального развития. Но часто вы можете забыть, что она также играет важную роль в вашем психическом здоровье. В моменты стресса может возникнуть соблазн отвлечься едой поскольку это может принести вам некоторое утешение и облегчение. Но иногда это может усугубить то, что вы, возможно, уже чувствуете. Итак, вот шесть продуктов, которые могут усилить ваше беспокойство. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессиональной диагностики. Если вы подозреваете, что у вас может быть тревожное расстройство или какое-либо психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Номер один. Сладкое. Часто ли вы ловите себя на том, что тянетесь к чему-нибудь сладкому, когда чувствуете стресс или усталость? Это может быть связано с тем, что сахар подавляет активность гипоталома гипофизарно-надпочечниковой системы, что может дать вам временную иллюзию ощущения большей расслабленности. Возможно, вы также тянетесь к сладостям, потому что думаете, что это даст вам дополнительный заряд энергии. Однако исследования показали, что на самом деле это не оказывает положительного долгосрочного влияния на ваше настроение. Фактически, недавнее исследование 2019 года показало, что это увеличивает вероятность расстройств настроения у мужчин и повторяющихся расстройств настроения у мужчин и женщин. Номер 2. Кофе. Можете ли вы прожить день без чашки кофе? Я не могу. Несмотря на то, что кофе имеет много преимуществ для здоровья, были проведены исследования, которые выявили сильную связь между кофеином и беспокойством. Исследование 2008 года показало, что кофе блокирует аденозин – химическое вещество в мозге, которое заставляет вас чувствовать усталость и вызывает выброс адреналина, что может привести к беспокойству. На самом деле, некоторые симптомы, которые вы испытываете, выпивая слишком много кофе, похожи на симптомы тревоги. Учащенное сердцебиение, нервозность и беспокойство – вот лишь некоторые из их общих черт. Номер три – выдержанные, ферментированные или культивированные продукты. Знаете ли вы, что сыр и вяленое мясо могут повлиять на ваше беспокойство? Это связано с тем, что в период ферментации эти продукты выделяют биогенные амины, которые накапливаются по мере старения. Одним из таких аминов является гистамин – химическое вещество, которое помогает вашему организму избавиться от аллергенов. Однако, когда вы едите продукты с высоким содержанием гистаминов, такие как вино, сыр и вяленое мясо, это может вызвать непереносимость, которая может повысить уровень адреналина и привести к беспокойству и бессоннице. Номер четыре – посленовые тени. Вам нравится есть картофель, помидоры, баклажаны и ягоды? Подобные продукты относятся к классу овощей, называемых посленовыми. Хотя они действительно полезны для здоровья, известно также, что они производят собственную форму пестицидов, называемых гликоалкалоидами. Это в основном касается дождевых червей и насекомых, но может быть вредным для человека, потому что он блокирует фермент, который помогает вырабатывать нейромедиатор, необходимый вам для сна. В конечном итоге это может привести к бессонным ночам и более частым приступам беспокойства. Хотя паслены содержат этот нейротоксин в небольших дозах, он может накапливаться со временем, если вы часто их едите. Номер пять. Глютен. Предпочитаете ли вы во время еды блюда без глютена? Глютен относится к определенной группе белков, содержащихся в злаковых, таких как пшеница, рожь и ячмень. Это может вызвать воспаление кишечника, а также усугубить проблемы с психическим здоровьем. На самом деле существует литература, связывающая целиакию с проблемами психического здоровья, такими как тревога и депрессия, хотя нет точного объяснения того, как они связаны. Одна популярная теория касается двунаправленной связи между желудочно-кишечным трактом и мозгом. Они предполагают, что любое изменение проницаемости кишечника, отличительная черта целиакии, может в конечном итоге привести к психиатрическим проявлениям. И номер шесть Обработанные пищевые продукты. Вам действительно трудно избегать обработанных пищевых продуктов? Пока они удобны, если вы спешите или хотите перекусить, они могут оказать неблагоприятное воздействие на ваше психическое здоровье. Это связано с тем, что обработанные пищевые продукты, такие как пикантные закуски и блюда, приготовленные в микроволновой печи, содержат большое количество сахара и жиров. Такое большое количество сахара может вызвать резкие скачки уровня инсулина и вызвать беспокойство. Кроме того, в этих продуктах, как правило, мало необходимых витаминов, которые необходимы для вашего мозга. Внесли ли вы изменения в свой рацион питания? Помогло ли это вам чувствовать себя менее тревожно? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если у вас есть на этом видео полезные, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте подписаться и нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо, что посмотрели. И мы увидимся с вами в следующем видео.